Ранним морозным утром к спортбазе Нобельском на начали подтягиваться любители бега. Около 500 человек изъявили желание променять сладкий утренний сон на беговые состязания. Отмечу обширную географию участников. Люди приехали не только из городов Подмосковья, но и из Питера, Челябинска, Красногорска, Казани, Перми и многих других городов. Были даже гости из Армении и Франции. На что сразу обращаешь внимание, оказавшись среди бегунов-марафонцев, так это на то, что эти люди излучают жизненную энергию, бодрость и позитив. У них живые глаза и заразительные улыбки. В спортзале с дюшор участники регистрировались и получали специальные электронные чипы, фиксирующие время пересечения линии старта и финиша. Также организаторы позаботились о том, чтобы все желающие спортсмены могли получить предварительный спортивный массаж. Подобная процедура хорошо разогревает и подготавливает тело к предстоящим нагрузкам, улучшает кровоснабжение, снижает риск травм. После разминки на свежем воздухе участников состязаний поздравил глава города, пожелав им удачи. Сегодня праздник, сегодня всероссийский день зимних видов спорта. Кто будет спорить с тем, что бег тоже и кросс является зимним видом, пожалуйста. Я думаю, что все, кто сегодня присутствует, поставили перед собой цель. Наверное, это цель победить. Для многих это цель просто поучаствовать. Я всем желаю вам здоровья, долгих лет в спорте и всего самого доброго. Побед! Прежде всего над собой. С праздником. Столбик термометра не превышал 7 градусов мороза. Участники рвались в бой и, ожидая стартового выстрела, пытались согреться. Общий старт начался по плану. В 10. Маршрут проходил вокруг нашего живописного озера Бельского. В программе соревнований было несколько дистанций на любой вкус. 5 километров – 10, 21 километр – 100 метров, 42 километра – 200 метров и ультрамарафон – 50 километров. Постоянный темп и поддержание количества воды в организме – два важнейших условия во время прохождения марафона. У большинства марафонцев на последних километрах длинной дистанции запасы углеводов в организме очень низки, или их нет вообще. При интенсивном беге сжигается большое количество калорий, и если запасы калорий и углеводов вовремя не пополнить, следствием этого станет сильнейшее чувство усталости и бессилия. На сленге спортсменов это неприятное явление называется «стена». Поэтому на трассе, как правило, через каждые несколько километров расположены пункты питания, предлагающие бегунам воду, чай и бананы. Ой, хорошо такая. Даже для подготовленного человека марафонский забег – это тяжелейшая физическая нагрузка. Почему же люди бегают марафоны? Более того, они по-настоящему подсаживаются на это дело. Ответ на этот вопрос дают опытные марафонцы. Они говорят, что все дело в эндорфинах, которые организм вырабатывает во время бега. После нескольких преодоленных километров наступает так называемая эйфория бегуна. Испытавшие ее чувствуют себя более счастливыми, готовыми к разрешению жизненных трудностей и более ясно мыслят. Это дает... Такой заряд в жизни, в общем, жизненную силу такую большую. И информацию для размышлений, в общем, на год хватает. Для самосовершенствования, конечно. Ну вот это позволяет не уходить вниз, вот жизненной такой кривой. И не стоять вот на месте, а как-то развиваться. И вот это та точка опоры, от которой внутри себя можно оттолкнуться и подняться на ступенечку выше. Всю жизнь бегаю, сколько помню себя, вот так 6 лет пришел в спорт. Так, Кто мне скажет, что 51? Никто, Никто не дает, даже Никто. девчонки. В соревнованиях приняли участие 9 броничан – Давыдов Александр, Дедов Андрей, Валентин Карачев, Дмитрий Ремезов, Дмитрий Колесников, Сальникова Валерия, Зубарьков Алексей, Половинкин Николай и Артур Тихонов. Всем без исключения участникам на финише вручались памятные медали. Сколько труда э, вкладывается в это дело. Э, я сам вчера закончил здесь работу в 10 часов вечера. Раздевалки выставляли, туалеты, там бочки завозили, все – вот. И сегодня все наши спортсмены, многих я знаю, со многими тренируюсь, выступаем, ездим. Очень довольны, очень полюбили наш город вообще просто. Вот. Впечатления и как от спортсмена, и как от организатора очень хорошие. Как результаты вашего довольны? А, результаты, да, да, да доволен. Выбежал до часа. Организовано все супер. Погода отличная, настроение супер. Очень хорошая дистанция, Такая атмосфера приятная. А сколько вы бежали? 10 километров. Хорошо, почистили все, про было. Перед стартом чистить очень удобно. Там есть небольшой кусочек, дерево, но это не страшно. Это был очень хороший, вроде бы. подарили день рождения. Да вы что? Давай, подушку давил, мне... Вы давно бегаете или только начали? Один год. Ну да, чуть меньше. меньше. Полгода ну, Такое ощущение, что всю жизнь, потому что это такой драйв, такой заряд эмоций, энергии. Я счастлива, что попадаю вот сюда, в Бронице. Это российский старт. Мы приехали из Санкт-Петербурга. А, у нас тоже есть такие небольшие домашние старты, что с каждым годом все больше и больше людей сюда приезжают. Это очень здорово. А, мы были много где в Европе. Видим, сколько там людей участвует, Хочется, чтобы у нас в России наши домашние старты тоже развивались. Расскажите, пожалуйста, у вас традиция такая вот так вот снега? Я не стал, недавно стал бегать, знаете, в декабре только, ну, на соревнованиях. Я просто не купаюсь зимой. А так после пробежки, да, снегу. Как вы пробежали, как вам трасса, как впечатление? Хорошо, вообще. Мне вообще такие стезания стали нравиться. Я говорю, врач не бегал, вот сейчас. Первый раз на Титане. Отлично. В этом году организаторы обещают спортсменам жаркое спортивное лето. Мы планируем провести еще как минимум три старта в броницах. Это в июне, в июле и в августе. Людей будет, участников будет еще больше, и это будет еще красочнее. На дистанции 5 километров первое место занял участник из Раменского Андрей Барышников. Его результат 17 минут 23 секунды. Среди женщин на этой же дистанции победила Луткова Наталья из Москвы. На дистанции 10 километров победу одержал Чечелев Кирилл из Красногорска. Среди женщин Яраскина Виктория из Москвы. Лидеры на дистанции 21 километр – Растягаев Дмитрий и Тихонова Елизавета. На дистанции 42 километра – Шишов Константин из Калуги и Седых Наталья из Перми. Их время 2 часа 37 минут и три часа две минуты соответственно. Все переживал, что просплю, но, видимо, переживал не зря, выиграл. Хотела просто сделать все, что в моих силах, но где-то в глубине души надеялась стать первой. А на самой тяжелой дистанции 50 километров победили москвичи Распертов Александр, его результат 3 часа 39 минут, и Коровина Евгения, ее время 4 часа 30 минут. Награждение победителей проводили глава города Броница Виктор Неволин и чемпионка мира и Европы по биатлону Юлия Макарова. После забега спортсмены восстанавливали силы, угощаясь гречневой кашей и горячим чаем. Независимо от результата, в каждом марафонец победитель. Мы поздравляем всех участников, желаем крепкого здоровья и дальнейших побед. Анна Демина, Александр Слепцов, Бронинские новости.